Всем привет! Это программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Наталья Жирнова. По традиции, в это время я и мои коллеги поделимся с вами самыми актуальными и свежими новостями из студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Сегодня выпуски. Студенческая хоккейная лига. КФУ против медицинского университета. Обзор шведских игр в рамках еврохокей тура Спартакиада вузов Республики Татарстан. Очередной вид шахматы. Гость в студии – Никита Лихачев. Говорим о старте внутривузовского этапа чемпионата АССК России. Начинаем сегодня со студенческой хоккейной лиги. После длительного перерыва чемпионат возобновился. Первым соперником Казанского федерального университета стал Казанский государственный медицинский университет. Встреча прошла полностью под диктовку Казанского федерального университета. Исход встречи был известен заранее, так как команда соперника смогла собрать у себя в составе только два звена. И за всю игру медики смогли реализовать только два броска, когда сборная КФУ устроила разгром. 21 шайба залетела в ворота медицинского университета за 45 минут игрового времени. Тотальный разгром, который поможет Казанскому федеральному университету в турнирной таблице, если придется считать разницу заброшенных и пропущенных шайб. И если медицинский университет КФУ прошли без проблем, то вот следующий соперник может навязать борьбу. 18 февраля Казанский федеральный университет встречается с Казанским авиационным институтом. И наш телеканал покажет эту игру в прямом эфире. Начало 18.00. Обязательно подключайся. От студенческого хоккея переходим к европейскому. И речь пойдет о шведском этапе еврохокей тура Сейчас ко мне присоединяется наш спортивный обозреватель Амир Сабиров. Амир, привет! Привет, Наташа! Что скажешь по поводу первого этапа еврохокей тура Турнир получился достаточно интересный. Было много увлекательных матчей с участием сборной России. И сейчас я подробно о них расскажу. Хорошо, будет очень интересно тебя послушать. Команды континентальной хокейной лиги отдыхают. А сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии встретились на третьем. В шведском этапе Еврохокейтура. Шведские игры начались матчем сборной России против сборной Финляндии. Хорошую комбинацию в позиционной атаке провели наши ребята на 14-й минуте первого периода. Дамир Жафяров на Ивана Чеховича, Чехович на Артема Минулина, а последний отправил шайбу в девятку ворот Харри Сятери 1-0. Три минуты спустя тот же Жафяров сделал пас на Чеховича и последний броском в одно касание сделал счет 2-0. Второй период Фина привели куда лучше первого и на 14-й минуте смогли воспользоваться ошибкой наших хоккеистов. Вышли в атаку 3 против 1 и Ере Иннала с передачи Ники Оямяки сокращает разрыв в счете до минимума. 2-1. А в самом начале третьего отрезка ошибкой соперника воспользовался уже наш хоккеист. Владимир Бутузов выбежал 1-1 с вратарем и поразил девятку ворот финнов. 3-1. Счет продержался до самой концовки встречи. Ничего не оставалось команде Суоми, кроме как снять вратаря и попробовать сыграть в шестером. Преимущество в одного игрока им помогло. Мира Алтонин находит на пятаке Юса Пустинина, и тот сделал счет 3-2 за 22 секунды до конца третьего отрезка. За оставшееся время уже ничего не успели создать финны. И сборная России заработала Первые три очка на турнире В субботу турнир возобновили сборные Финляндии и Чехии Матч получился очень напряженным И со счетом 3-2 финны выиграли И набрали свои первые очки Но сборная России проводила свою вторую игру На этот раз против шведов Матч получился по-настоящему напряженным. Команды смогли порадовать нас заброшенными шайбами с игры лишь во втором периоде. На седьмой минуте Понтус Хольмерк нашел на пятаке Эмиля Петерсона, и тот добил шайбу в пустой угол ворот Александра Самонова 1-0. А уже в конце второго периода наша сборная сравняла счет. Никита Чибриков отдал передачу на Данила Моисеева и последний отправил шайбу в ворота 1-1. Третий период запомнился нам только большим удалением Петерсона до конца игры за атаку сзади. Игра перешла в овертайм, но и он не принес голов. На очереди шли були в которых все решил один реализованный бросок Бутузова 2-1. Сборная России выигрывает и зарабатывает уже 5 очко на турнире. Заключительный день турнира открывал матч сборной России и Чехии. Уже в первом периоде команды забросили по одной шайбе. На восьмой минуте Никита Чибриков набросил шайбу в сторону ворот соперников, а Захар Бардаков добил ее ворота и сделал счет 1-0. А сравнял счет Михал Шпачев. Нападающий воспользовался неразберихой ворот сборной России и затолкал шайбу ворота 1-1. Во втором периоде сборная Чехии неожиданно вышла вперед на целых два гола. Якуб Флек забросил красивую шайбу с разворота 2-1. И Лукаш Клок здорово сыграл сразу после выбрасывания и забил третью, 3-1. Сократить разрыв команды Ларионова смогла в этом же периоде. Сработала связка из Ярославля. Павел Красковский с передачи Николая Коваленко. 3-2. Третий отрезок сборной России провела просто великолепно. Целых пять шайб побывало в воротах Чехов. На девятой минуте Николай Коваленко сравнял счет. 3-3. Четыре минуты спустя Даниил Мисюль вошел в зону и с острого угла поразил ворота Чехов. 4-3. На пятнадцатой минуте Василий Подкозин воспользовался ошибкой защитников противника, протащил шайбу к воротам и забил. 5-3. На восемнадцатой минуте наши забили дважды. Сначала Владимир Бутузов в пустые ворота, а позже Никита Чибриков. Передача Бардакова делает счет разгромным. 7-3. В самом конце, на 20-й минуте, арбитр назначает булит в ворота России. И Давид Томашек его реализует. 7-4. Итоговая победа нашей сборной со счетом 7-4. Наша команда зарабатывает 8 очков и становится победителем шведского этапа Евротура. Итоговый расклад такой. Чехии и Финны с двумя очками поделили четвертое и третье место. Шведы вторые. Сборная России вновь первая. Таким получился третий этап Еврохокетура. Перед чемпионатом мира сборным осталось встретиться в Чехии на заключительном этапе. Болеем за сборную России и ждем новых побед. Но ну, а пока нас ждут клубные чемпионаты, о которых я вам расскажу на следующей неделе. Двигаемся дальше. На этой неделе состоялся очередной этап спорта вузов Республики Татарстан. На этот раз сильнейших выявляли в шахматных баталиях. Какой вуз стал первым в итоге и как в целом прошли шахматные партии, расскажет Диана Жданова.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 недели спорта а теперь минутка важной информации для вас зрители нашей программы наш телеканал открыл набор спортивных комментаторов если вы любите спорт вам нравится о нем говорить и вы хотите чтобы вас услышали все зрители нашего телеканала то переходите в нашу группу вк и оставляйте свои заявки возможно ты тот кого мы ищем не упусти свой шанс стать спортивным комментатором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 Он за Институт экономики играет в высшей лиге. Ну, так вот, интереснее всего будет увидеть финал КФУ против э, меда. Это опыт какой-то и какие-то наработки против молодости, и будет очень интересно вот э, их увидеть. И, наверное, вот эти две команды и остаются фаворитами. Uh -huh. А какие команды, по твоему мнению, могли бы встретиться в финале, кроме КФУ и Мёда? А здесь я выделю из добротных команд... Э,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 Встретимся с вами на следующей неделе. Пока-пока!